Можете ли вы нам рассказать и нашим зрителям, да, что из себя представляет термоинфрагарсный массажер, который мы все называем ТИМ? В ТИМ используется один из восьми основных терапевтических методов китайской медицины. Патагонный метод. Также применяются такие методы, как светотерапия, термотерапия и магнитотерапия. Кроме того, для сеансов ТИМ используется специальное эфирное массажное масло с экстрактами лекарственных растений китайской медицины, благодаря чему лекарственные компоненты проникают в организм через кожу. Все это помогает вывести из организма патогенные факторы ветра, холода и сырости. Это также позволяет очистить меридианы, устранить застой крови, улучшить циркуляцию ци и крови, восстановить баланс внутренних органов и баланс иньян организма. Более того, данная процедура помогает выровнять позвоночник, а энергетические магниты высвобождают большое количество анионов, что благотворно сказывается на дыхательной системе. Именно поэтому многие во время сеанса чувствуют, что им становится легче дышать, нет ощущения духоты. Таким образом, мы можем насладиться всеми преимуществами сеанса в очень комфортных условиях. Здорово, очень здорово. Господа Ванфан, можете ли вы вот рассказать, Почему именно сам ТИМ сейчас стал таким популярным, вот прям вообще очень популярный продукт. Почему? Потому что он очень прост в эксплуатации для пользователей. Кроме того, он очень удобен, им можно пользоваться где и когда угодно, если есть достаточно места и свободного времени. Его удобно переносить, но самое главное – это его эффективность. Некоторым достаточно даже 20 минут, чтобы ощутить эффект. Многие после этого сеанса чувствуют небывалую легкость в теле. Некоторые говорили, что как будто заново рождались, тело переполнялось энергией. И многие говорили мне, что в России в каждом доме должен быть Тим, потому что тут довольно холодно. У всех разное состояние здоровья, у кого-то проблемы с шеей, и они могут почувствовать облегчение после сеанса. У кого-то проблемы с поясницей, и после сеанса у них исчезает боль. У кого-то после использования маски для глаз взгляд становится более ясным. Ощущения у всех разные. Люди, боящиеся холода, у которых постоянно холодные руки и ноги, после сеанса целый день чувствуют приятное тепло. После сеанса люди чувствуют прилив энергии, и именно поэтому любят Тим. Спасибо большое за ответ. А еще вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, какие ощущения испытываются во время сеанса на термоинфракрасном массажере? Все люди относятся к различным конституциональным типам. В китайской медицине выделяют 9 основных типов. В последнее время мы начали проводить обучение по использованию тем, на которых, в частности, рассказываем о 9 основных конституциональных типах. Поскольку типы отличаются, отличаются и ощущения. Кто-то чувствует приятное тепло, кто-то чувствует сильный жар, кто-то чувствует жжение, кто-то наоборот чувствует холод. У всех разная степень скопления факторов ветра, холода и сырости в организме, поэтому и ощущения отличаются. Поэтому, когда вы попробуете эту процедуру, вы сможете понять, к какому типу относитесь именно вы. Баир, не хотите ли попробовать? Конечно, хочу! Ну, поехали! Поехали, друзья! мы подготавливаемся. Знаете, я хочу вам сказать, что это действительно мой первый раз и он немного волнительный. Поэтому, дорогие друзья, поддержите меня своими лайками и комментариями. Прямо сейчас я вам расскажу, каково это на самом деле. Знаете, такая приятная вибрация. Меня закрыли глаза, чтобы я Все, ничего не вижу. Так. Тоже что-то интересненькое. Боир, скажите, что вы чувствуете в области живота? Тепло или холод? Холод. Холод, да. А в области поясницы и ягодиц? Потрогайте. О, как бы это сейчас сделать -то? Опа! Слушайте, тоже холодные. Теперь коснитесь внешней части бедра. А вот тут уже теплая. но тоже прохладная. А ступни холодные или теплые? Холодные. Теперь потрогайте плечи. Друзья, у меня все холодное. Но сердце зато горячее. Теплые. А, тоже прохладно. Это тоже говорит о том, что у вас в теле много холода и сырости. Это то, о чем мы говорили. Благодаря действию лекарственных компонентов эфирного масла, действию светотерапии, термотерапии и магнитотерапии, эти холодные патогенные факторы выводятся из организма. Именно поэтому вы чувствуете холод. Ого, ничего себе. Вот видели прямо сейчас, по ходу дела, госпожа Ванфан. Фан, Сделал небольшой анализ моего организма И сразу же мне стали понятны некоторые факторы Спасибо, я буду иметь Сейчас потрогаем колени Тут тоже холодно? Так, да, как бы до них сейчас дотянуться Опа Так Опа а, Прохладно Прохладно угу. Есть над чем, друзья, работать Знаете, сейчас у меня Такое ощущение тепла, Мне кажется, что внутри я прям вот прям выгораю от этого тепла. Но снаружи, когда я прикасаюсь к телу, многие участки абсолютно холодные. И вот правильно сейчас сказала госпожа Ванфан, то есть вот эти патогенные факторы холода во мне, видимо, находятся в перезбытке. Некоторые люди во время сеанса чувствовали тепло в спине и холод в ногах, или холод в одной половине тела и тепло в другой или тепло в одной ноге и холод в другой. Ощущения были абсолютно разные, так что при помощи ТИМ можно определить, в каких местах скопилось больше всего холодных патогенных факторов. Я понял, спасибо. А вообще ощущения по спине очень приятные. На самом деле так... Прогревает и чувствуется такое тепло, которое в организм, прям как будто оно внедряется, прям наскус себя начинает прогревать. И это очень, очень интересное и приятное ощущение. Баир, вы, наверное, любите холодные напитки, да? О, да. Есть за мной такое дело. Холодное выпить я люблю. С льдом Когда я касаюсь области желудка, то чувствую сильный холод. Можете попробовать сами. Действительно, да, прохладно живот у меня. Поэтому я спросила, любите ли вы холодные напитки, потому что в это время, когда холодные факторы выводятся из желудка, можно прям почувствовать, как они выходят. Ну все, друзья, мне кажется, это уже сигнал, потому что пора завязывать с кока-колой со льдом, пора переходить на горячий чай, на горячий бос или люэй. В дальнейшем, чтобы холод не накапливался в организме, лучше пить больше горячей воды, горячего чая «Босс» или «Льювей» и поменьше холодных напитков. Сейчас мы используем режим 4, особенно комфортный режим. Сейчас переключим на режим 3, он тоже нравится очень многим. А подайте пару, пожалуйста. Подкиньте еще дровишек. Режим 3 по ощущениям немного отличается от режима 4. Режим 4 более мягкий. Третий же немного жестче. Да, ощущения, дорогие друзья, абсолютно разные. Прямо сейчас мы меняем режимы а, массажа. Мы перешли с одного на следующий. И каждый раз Тим реагирует абсолютно по-другому. То есть сам режим вибрации меняется, и вот эти ощущения они также начинают прям вот, выглядеть немного по-другому. Но есть еще четыре режима, всего их 6. Целых шесть? Сейчас вы попробовали только два режима. Далее я продемонстрирую вам четыре оставшихся массажных режима. Давайте, мне прям интересно, хорошо. Это режим пять. Вы можете прочувствовать разницу между режимами 3 и 5? Да, вот у этих режимов между 3 и 5 режим на самом деле отличается по длительности самой вибрации и по длительности именно проработки. Частота изменилась сразу. Может быть вы заметили? Сейчас я включила режим 6. Этот режим во многом похож на режим 4. Можно заметить, что режим 4 и 6... Довольно мягкие, нежные. Больше подходят для любителей мягкого массажа. Шестой режим прям нормально так пробивает свои вибрации. И вот знаете, если долго говорить какую-то букву гласную, мне кажется, можно прям выдавать эту вибрацию из горла. Ну как? После сеанса есть чувство приятной да, очень, легкости? очень классное ощущение. После сеанса обязательно нужно выпить флакон эликсира «Феникс». Спасибо, спасибо. И еще. Сегодня после сеанса от двух до 6 часов нельзя будет принимать душ и переохлаждаться. Также не стоит пить крепкий чай или кофе. Есть и пить холодное. Хорошо, я понял. Дорогие друзья, на самом деле ощущения просто космические. Вот действительно, как будто прям в космос отправили до Луны и обратно. Такая легкость в теле наблюдается у меня сейчас. И обратите внимание, ну вы, наверное, конечно, не поймете, так глядя, но знаете, моя кожа сейчас как у младенца. Вот прям на самом деле она такая гладкая, такая мягкая. Вот, я в своей в своем сознательном возрасте даже не припомню, когда у меня была такая мягкая кожа. И прямо сейчас мне ощущается, что внутри тела находится тепло, которое мне кажется, еще какое-то определенное время будет находиться во мне и вот эти ощущения приятные мне дарить. Вот. А после самой процедуры действительно очень много э, пота из меня вышло, да, то есть патогенного фактора холода во время процедуры. Я сам чувствовал, как мне вот, по-настоящему горячо, но когда я прикасаюсь к своему телу, я прям ощущаю, что вот некоторые участки, они абсолютно холодные. Вот абсолютно холодные. И Прямо сейчас я уже действительно начинаю задумываться, а стоит ли в следующий раз, например, пить холодную воду, пить э, холодный какой-нибудь чай или холодный сокет, а надо ли это или нет, да? И мне наоборот сейчас больше хочется начинать заботиться о своем здоровье, о своем теле, поэтому спасибо вам, госпожа Бонфан. Потрясающий просто сеанс я прошел сейчас благодаря вам. И я очень надеюсь, что каждый из вас, дорогие друзья, также попробует эти потрясающие ощущения.